Всем привет, на связи Александра Бонина. Сегодня я вам хочу показать три основных изометрических упражнения для всего позвоночника, для шейного отдела, для грудного дела и для поясничного. Чем хороши изометрические упражнения? Во время их выполнения мы напрягаем мышцы, но при этом они не сокращаются. То есть, например, если взять шейный отдел позвоночника, мышцы у нас будут напрягаться, но голова при этом никаких наклонов, поворотов не совершает. И благодаря таким упражнениям, во-первых, позвоночник не включается в работу, но очень эффективно восстанавливаются и тренируются мышцы, которые его окружают. И еще одно преимущество упражнений заключается в том, что их можно использовать как в острый, так и в подострый период. Самое главное их выполнять плавно, спокойно и дыханием при этом не задерживать. То есть дышим спокойно, ровно, свободно, но при этом работаем мышцами. И сейчас я вам покажу пример изометрических упражнений для шейного отдела позвоночника. Можно выполнять как сидя, так и стоя. Самое главное условие, например, мы сейчас тренируем боковые поверхности шеи. Руку располагаем на висок вот таким вот образом. И сейчас давим рукой на голову, как будто хотим ее наклонить в сторону. Но за счет мышц шеи мы даем сопротивление руке. В результате у нас мышцы шеи напрягаются, но голова, как видите, никуда у нас не наклоняется. Мы задерживаем это напряжение буквально 3-5 секунд. И затем медленно, постепенно снижаем давление и убираем руку. То же самое с другой стороны. Также кладем руку на висок, начинаем давить слегка рукой, как будто хотим наклонить голову. Но мышцами шеи даем сопротивление. И в результате теперь напрягаются уже здесь вот мышцы. Головой мы даем сопротивление, держим буквально 3-5 секунд. Медленно уменьшаем сопротивление, убираем руку и отдыхаем. И так чередуем с каждой стороны. Раз, два, три, четыре. И убираем, отдыхаем. Еще раз, раз, два, три, четыре. Теперь то же самое, например, для передней поверхности шеи. Мы сидим ровно, смотрим четко прямо и руку сейчас располагаем уже на лоб, можно двумя руками, например, в замке вот так вот, либо одной рукой, как я. И сейчас тоже точно так же начинаем давить рукой на лоб, как будто хотим наклонить голову назад, но при этом Мышцами передней поверхности шеи мы также даем сопротивление. И вот сейчас вот я надавила рукой и при этом головой сопротивляясь. Напрягаются передние мышцы шеи. Мы давим. Раз, два, три. И постепенно ослабляем и отдыхаем. Снова повторяем. Надавили. Видите, шея никуда не девается, не наклоняется ни вперед, ни назад. Остается неподвижной. Раз, два, три. И убираем, отдыхаем. Изометрическое упражнение на укрепление мышц спины, в частности, в верхней части мышцы лопаток и грудного отдела позвоночника. Мы лежим ровно, ноги у нас согнуты, стопы стоят на полу параллельно друг другу, руки вдоль туловища. И сейчас наша задача – это надавить лопатками и верхней частью спины на ковер, на, на пол, как будто бы мы хотим туда что-то раздавить. Прям надавили хорошенько, вот так вот надавили, задержались в этом положении. И потом расслабили мышцы спины и немного отдохнули. Затем снова лопатки напрягаем, давим плечами, лопатками мышцы верхней части спины, давим на коврик, задерживаясь в этом положении напряжение раз, два, три. Затем расслабляемся и немного отдыхаем. Еще раз увеличиваем напряжение в мышцах лопаток, плеч, спины верхней части, давим. При этом в пояснице не выполняем никакого прогиба. Работает только верхняя часть спины И затем снова расслабляемся Теперь изометрическое упражнение для поясничного отдела позвоночника Для нижней части спины Выполняется точно в таком же положении Руки вдоль туловища И сейчас, уже напрягаем мышцы поясницы Мы давим как будто бы поясничным отделом на пол И при этом подключаем еще и мышцы пресса то есть увеличиваем внутрибрюшное давление и включаем работу мышцы поясницы. И немного так, как будто тоже вниз давим. И затем расслабляемся и отдыхаем немного. Снова напрягаем мышцы спины, мышцы пресса. Раз, два, три. И расслабляемся. И еще раз напрягаем мышцы спины, пресса, поясницы. Раз, два, три. И медленно, спокойно расслабляемся. Почему эти упражнения эффективны в острый период? Например, как и шейного остеохондроза, так и поясничного, например, отдела. Дело в том, что когда мы напрягаем наши мышцы, они очень хорошо тренируются. Но главная фишка, главная особенность – то, что когда мы руку убираем, у нас мышцы окончательно очень хорошо расслабляются. То есть наступает тотальное расслабление. То, что как раз нам и нужно. Мы снимаем мышечный спазм, расслабляем мышцы. И тем самым снимается нагрузка с позвоночника. Что очень хорошо помогает как и снять боль, так и просто облегчить наше состояние. Но также нужно и не забывать, что изометрические упражнения важно использовать в сочетании с расслабляющими упражнениями и с другими динамическими упражнениями, если это возможно. Например, при шейном остеохондрозе можно использовать Динамические упражнения только для периферии, то есть для рук, только в качестве разминки. Основная часть уже будут изометрические упражнения. А вот в качестве поясничного остеохондроза здесь как раз-таки можно использовать вот эти изометрические упражнения с другими динамическими. Просто их нужно будет сочетать в зависимости от стадии, в которой вы находитесь. Под острый период вы используете одни упражнения для укрепления мышечного корсета уже вторая стадия, вы используете другие упражнения, и потом уже добавляете еще третий вид других упражнений. И если вы это сочетаете между собой, то вы прекрасно справитесь с поясничным остеохондрозом и восстановите здоровье вашей спины. И для того, чтобы подробно понять про какие я вам стадии только что говорила, про какие упражнения я вам только что объясняла, как их правильно сочетать и так далее, вы узнаете из моего бесплатного курса по восстановлению поясничного дела позвоночника, если перейдете по ссылочке, которую видите сейчас внизу. Когда вы перейдете, подпишитесь на мой бесплатный курс, вы уже начнете получать первые мои уроки, где я все подробно объясняю, показываю на видео, даю пример упражнений и так далее. То есть достаточно много очень интересной, полезной будет для вас информации. Поэтому подписывайтесь, встретимся уже в ближайшие первые уроки и, конечно же, вам желаю здоровья. С вами была Александра Бонина.